Просто здравствуй, просто как дела? Использование моего голоса и тотальное уничтожение меня всякими переозвучками продолжается. Я надеюсь, что в этот раз будет поменьше. На самом деле нет. Скучала? Ты скучала? А? как всегда. Давайте мы запишем миллион блюперсов вместо нормальной озвучки. Дерзкая, дерзкая, как полярская. <связывая> так, ёбаный рот. я Марк ёпта. <связывая> бесстрашный, дам. Угу. Э, ты какого слаборазвитого назвал? Э, щенок ёбины. Эй, э, полег, полегче, оборачивается. Адам, какая встреча, рад тебя видеть. Ну, начинаем. Помогите. Сейчас будет такой смех, что вы все попадаете. Самой не верится. Короче, Бейла на заднем фоне стоит такая. Поехали. Идет съемка. Да, да, именно так. Конечно. Ага, Да. И почему? Грустим. Ты ко мне обращаешься. Конечно, блядь, к тебе и к кому еще? Это я. Ры. Ры, это ты? Ты вернулся, блудный сын, а? Вернулся все-таки. Где-то шлялся, гадина такая. Почему ты вернулся? это что такое? Это почему вернулся, гадина? Благодать! Ничего больше не сказать. Блядь, ненавижу. Это уже третья запись, потому что первые две это был просто просто ржать. Это капец, я не умею смеяться нормально. Да, блядь. Спокойно. Да, блять. Адам Фрэнсис Нортон. Может ты мне объяснишь, что здесь, блять? Ой, господи, как я вошла во вкус? Как вошла в персонажа, господи? <кхем> Продолжаем. Ля, yeah. ну no, начинается жесть и тут тоже. Адам Фрэнсис Нортон. Блять. Ой. Чёрта! Кукушка уебался просто. Не аж после чая пиздец как штырит. Мне так жаль. Я тебе туда тоже подвешал. Тоже сейчас будешь это. Кукушка об дверь биться, да? Откройте, это я. Блять. Что ж, нас ждет незабываемое путешествие. Ай блин, почему это Я не злой доктор. Нет. Куя да. Что ж, нас ждет незабываемое путешествие. Я не умею смеяться, отстаньте от меня. Остановите мой орк! <си> Белла, хватит. Остановись, хватит. Прошу попрощения. <си> хватит, я тебе говорю. Стоп! Какого черта я делаю? <си> <си> да как ты смеешь? Ты хоть представляешь, какую сумму мне пришлось бла-бла-бла-бла. Все занесло меня. Дорогая, ты ведь оставила телефон дома, как я тебя просила. Конечно, блядь, я оставила телефон дома, а ты съебался, пидор молокососный. Что? Пидор малолетний съебался. У сука, блядь, бросил меня на какого-то рея променял. У блядь. Сука, меня бомбит просто. Почему мне всегда что-то не перепадает? Господи, помилуй. Блять, Адам, понимаю. Ебанутая женщина, согласна. Дорогая, ты ведь оставила телефон дома, как я тебя просил? Конечно! Ты же меня просил? Уёбок, ублюдок, узкотабаза. база Я так и знала. Я так и знала, Криса, что ты хотела узнать, где брат находится. Какое нахрен ей нравится моё творчество? Ей нравится мой брат. А -а -а, так и будешь на меня смотреть? Боже мой, это просто на плюперс Ctrl-C, ctrl, ctrl боже. ха ну так и будет. Писял, конечно. Не глотайте, пацаны, вы матерям еще нужны. Блять, мне дурно, я негодую, мне хуёвенько. Мне что-то, блять, притрахнуло слегка. Лапшу сними из ушей, будет заебись. Он его полиша наконец забрала. Господи, наконец-то, гребаный подросток белобрысый. Разве не ясно? Адам любит меня? <свист> <свист> <свист> Женщина! <свист> любит, что? Ты где это чушь вычитала? Он тебя променял на мужика. <свист> Понятно, Адам тварь. Но так ведь нельзя. Да-да, нельзя. Нельзя, надо говорить о Привыкла на своем языке говорить. А, <пишут> <О>, супер, кул, <cool, пишут> Нет, нифига не круто. Тут нужно было написать сарказм, потому что он по-любому скажет это, как сар... саркастически он это скажет по-любому. Так, что там, опять пьешь в одиночку, да, сука, бухань, блядь. А, кончила. Нет, надо попескать. Я больше Спасибо, Заюж, Не знала. Для чего это все? Тебя не спросили. Какая же она, сука? Слезка потекла. У-у-у-у, потекла, ребят. А что я-то? А почему я? В смысле? Не столько слов, сколько блюперсов. Это естественно. Давайте, пожалуй, на этом закончим. А вообще я фея.